Сегодня ночью со стороны Покровска бывшего красноармейско донецкой области были слышны взрывы. Мы связались со знакомыми своими, Нам сообщили, что на северо-западе города видно зарево и слышны взрывы. Но все это закончилось быстро и ночь прошла спокойно. Но в целях безопасности решили сегодня подготовить подвалчик. Неизвестно, какая ночь ждет нас впереди. Вот занесли в подвал габаритный такой инструмент. Лопаты, лом. Плоскогубцы, монтировка, молоток. Пика шахтерская, зубила, топор. Разводной ключ. Балда. Ну, что было, под рукой то и занесли. Еще сумочка с мелким инструментом стоит в доме. В случае чего обострение обстановки, берем сумку, мешки с теплой одеждой, продукты и у подвал. Так, опустимся ниже. У нас здесь вторая дверь. Заходим в подвальчик. В полдвал занесли. Шезлон, кресло пластмассовое. Он в салафановом пакете. Одеяло, тряпки, покрывала там всякие теплые. Но это если э, Обстановка будет не сильно сложной Можно переждать э, Сидя Если что-то будет серьезное Вот здесь у нас имеются двери Снимаем дверь с петель Такая же дверь э, Находится рядом в помещении Заносим сюда И тогда стелим Стеллажи деревянные Сверху матрасы и одеяло И имеется в доме Приготовленный мешок с теплой одеждой. Там шубы, куртки, ватные штаны, шапки. Короче, все теплое. Занесли документы. Свечи, спички. Здесь, конечно же, есть консервация. В доме приготовленные сумки с продуктами. Запасы воды. Здесь у нас еще есть так называемый аварийный выход. Если выбить вот эту вот бетонную заглушку, то эта труба пластиковая идет в колодец. Можно оттуда достать воду, а если в случае чего нас здесь в подвале завалит и не будет никаких шансов выбраться через двери, можно выбить вот здесь несколько шлакоблачин. И через метр от этой стенки будет стена колодца. Можно будет выбраться оттуда, через колодец. Или в случае чего использовать его э, как вентиляционная отдушина. Выбить этот бетонный блок там и будет поступать воздух. Вентиляционная э, труба есть еще вон вверху подвальчика под потолком. На всякий случай подготовили в соседнем помещении есть переноска, э, есть веревка. Если будет сложная обстановка, занесем сюда переноску и возьмем какие-нибудь электроинструменты. Ну, например, болгарку и перфоратор, э, если будет электроэнергия что, конечно, навряд ли, Ну а вдруг можно будет использовать этот инструмент. А нет, значит, будем пользоваться свечками, будем пользоваться простыми ручными инструментами, ломами, лопатами, ну и так далее. Желательно, конечно, чтобы ночь это не повторилась, было тихо и спокойно, и всем желаем того же. Пока. Да, чуть не забыл. Подготовили помещение для животных. Сюда мы с собой их взять не можем. У нас две кошечки и собака. У нас есть под домом сухое, теплое, подсобное помещение. Мы все подготовили там. Сухой корм, вода. Туалет для них. Все предусмотрено. Пока.